Всем привет, сегодня я сниму видео, как подключить видеорегистратор к машине Volvo S40 2007 года выпуска конкретно. Я тут уже кое-что сделал, то есть ну, снял плафон, здесь вот отстегивается от потолка, он просто на себя вниз выдирается и все. На крокодилах здесь. Кое-кто тут к плате припаивается, я считаю, это ни к чему. Тем более, там вывинчивают лампочку подсветки одну, чтобы работал регистратор, так как постоянно лампочка получается включена. Вот. Есть другой способ. То есть я сейчас покажу вот а, сняв плафон мы видим два вернее мы видим сначала один вот такой разъем синий вот он тут вот, на этих кнопках клавишах отключения датчиков сигнализации так вот если засунуть руку сюда вот налево в сторону козырька и оторвать там такой широкий велюровый скотч который держит проводку к обшивке потолка и его оторвать то под ним будет вот такая фишка с четырьмя проводами не знаю для чего она возможно там для датчика какого-то дождя там или света не знаю но в моей комплектации она свободная методом прозвонки было установлено что черный это минус а на оранжевом проводе вот тут вот, появляется плюс плюс 12 при включении зажигания и остается на работающем двигателе то есть то что нам нужно для управления видеорегистратором соответственно так как фишку эту задействовать не собираюсь я отрезал два этих провода массу и плюс 12 и сейчас подключу ее к переходнику питания от регистратора регистратор у меня с двумя камерами Integra. Intego VX306 Dual, то есть спереди и сзади <coughs> камеры стоять будут, но это, в общем-то, несущественно. Подключить так можно любой видеорегистратор. Сейчас я все это сделаю и покажу, что получилось. Так, вот я соединил вот такой колхоз. Но вот этот вот адаптер я разбирать не буду, потому что... Регистратор гарантийный, в случае возврата с раздербаненным адаптером проблематично будет его вернуть. Как бы вы можете, если у вас есть адаптер 12 на 5, вольт, использовать другой. Но я пока так это сделал. Значит, вот сейчас он у нас выключен, зажигание тоже выключено. Поворачиваем зажигание уже в первом положении должно у нас сработать, вот лампочка зажглась, регистратор включился, все замечательно, вот зарядка идет, сейчас зажигание выключаем, зарядка пропала, через минуту выключится регистратор, у меня настройки такие тут вот то есть все работает сейчас мы это все прячем сюда под обивку и закрываем регистратор аккуратненько куда-то вот сюда поставить надо будет опытным путем как-то получше потом покажу ну, вот я установил регистратор так сильно на глаза бросается, в общем-то, но для ГАИшников видно, что машина с регистратором, вот так я его поставил, вот, вид с водительского места в принципе не мешает, тем более дисплей тут отстегивается, вот этот вот. Он нужен только для просмотра изображений. Если его отстегнуть, то водителю он вообще мешать не будет. Он полностью закрывается зеркалом. Вот так вот. вот. Я дисплей отстегнул. Все. Вот. С водительского места как будто регистратора нету. Вот поставил заднюю камеру. Поставил на скотч. Вот так она выглядит. Вот так вот. Картинка в картинке. В правом верхнем углу. Нормально.